Люди почему-то рисуют в своей голове какого-то неправильного Иисуса. Они рисуют в своей голове Иисуса Христа, который якобы разрешает им грешить. И который если бы жил в их время, в наше время, то он бы тоже грешил, то он бы тоже ходил бы во все эти ночные клубы, в рестораны, в стриптиз-бары, в казино и во все остальные места куда любят ходить так называемые христиане. Но Господь бы не ходил в эти места. Они говорят, как же так, ведь Иисус проводил время с грешниками. Нет, мой милый друг, Иисус проводил время с кающимися грешниками. Те, которые каялись, не те, которые грешили, и Он вместе с ними. Нет. Если бы Иисус жил в наше время, Он бы никогда не пошел во все эти места, никогда. Потому что Иисус никогда ничего не делал сам от Себя, но Он делал только то, что Отец говорил Ему делать. И Он шел только туда, куда Отец посылал Его идти. Он исполнял волю Отца Нашего Небесного. Он не исполнял похоти очей, Он не исполнял какие-то похоти человеческие, нет. Он исполнял только волю Отца Нашего Небесного. А какую волю исполняешь сегодня ты? Когда ты проводишь время в том месте, где тебе нравится проводить время. Когда ты в казино, в стриптиз-клубе или в каком-то ночном клубе отлично проводишь время и говоришь, я там свет, я свечу, я проповедую Евангелие, то ты просто обманываешь сам себя. Бога ты, конечно, не сможешь обмануть, но ты обманываешь сам себя. Потому что ты там проводишь время не потому, что ты хочешь проповедовать, а потому что тебе нравится там проводить время. Господь тебя туда не посылал, Он никогда не пошлет тебя вместо где ты будешь своими глазами грешить, своими мыслями и своими действиями. Никогда! Советую тебе покаяться, мой милый друг, потому что Он поступит с тобой, как с обычным лукавым человеком. Бог поступает с лукавым по лукавству Его. То, что ты лукавишь, Бог все это знает. То, что ты хочешь его обмануть, Он тоже это все знает. И все лжецы, обманщики и лукавые христиане будут в аду разве ты хочешь проводить вечность в аду или ты все таки хочешь попасть на небеса тогда покайся и больше не греши не ходи во все эти места разврата не обманывай сам себя никогда Бог не пойдет с тобой в ночной клуб никогда ты туда идешь только лишь потому что тебе нравится грешить потому что ты любишь проводить там время но Господу не нравится там проводить время Господь не любит те места Он туда не ходит Он приходит кающимся грешником. он стучит в сердца к людям, но приходит он только к тем, кто кается, кто отрекается от своих грехов, кто отрекается от этого мира, кто не любит этот мир и все что в этом мире, но кто любит Господа и ближнего как самого себя. Любишь ли ты Бога? Соблюдаешь ли ты Его заповеди, записанные в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна? Или ты просто играешь в церковь, называешь себя христианином, позоришь его имя, ходя во все эти места разврата, и ты на пути в ад. Подумай об этом мой милый друг. Да благословит вас Господь наш Иисус.